Привет! Сегодня мы поговорим о таком важном вопросе как Что такое секс? Какие виды секса бывают? И что является сексом, а что сексом не является? Смотри до конца, будет жарко Итак, всем привет, ты на канале Брамовед. Здесь мы обсуждаем вопросы, связанные с жизнью нашего общества, философии, религии, психологии и прочие интересные вещи. Меня зовут Антон Шульдин, я дипломированный психолог. Если у тебя есть психологические запросы, записывайся ко мне на консультацию. Буду рад тебе помочь. Хочу записать такое интересное видео и разобраться с вопросом А что такое секс? Сейчас, конечно же, вы мне скажете, Антон, слушай, ну ты странные вещи говоришь, ну вон, мужчина, женщина, как бы, вот, все понятно, что там у них может быть секс. Я тоже так раньше думал, и в какой-то момент времени мне стало интересно, я думаю, а неужели вот только это является сексом? А может быть, еще какие-то действия, которые могут подпадать под секс? Словом, я перерыл достаточно много источников, как светских, так и религиозных. Собственно говоря, в светской литературе, в светском понимании этого вопроса, в светском, в, в, в правовых отношениях, да, это когда половые органы проникают друг в друга. Мужки с женскими соприкасаются, да. Я сейчас просто не буду говорить, какие там есть отдельные извращения, да, там, как там мужки с мужскими и прочее, прочее. Я сейчас говорю про традиционную традиционное понимание этого вопроса это понятно то есть обычная наша светская этика законы да они говорят что это вот пополовый акт между мужчинам женщин между мужчиной и женщинам между мужчиной и женщиной, женщиной это акт называется сексом но меня такой ответ не удовлетворила я стал думать а может быть еще есть какие-то занятия которые попадают под это определение, под определение сексом. Итак, я начал свои поиски. Могу сказать, что поиски были достаточно обширными. Я перерыл большой объем данных в православии, в Коране, в иудаизме. Посмотрел и обобщенно, обобщенно, потому что немножечко данные разнятся, да, есть некие, некоторые нюансы, но обобщенно, обобщенно... Понравилось мне это слово ⁇ обобщенно ⁇ В общем, обобщенно я нашел 8 занятий, которые попадают под определение сексом. Естественно, это знание, которое записано в религиозных источниках. Естественно, с ним можно согласиться, не согласиться. Но это видео для реально людей, которые страждущие до истины, которые хотят докопаться до нее, хотят посмотреть со всех сторон и иметь все точки зрения. Поэтому в этом видео я вам попытаюсь объяснить, а какие еще 7 видов деятельности могут быть, которые а, мировые религии называют сексом. Это очень интересно. Первое – это думать о женщинах. То есть, как ни странно, как ни странно, когда мужчина думает о женщинах, ну, естественно, в сексуальном плане, просто думает о них, то это уже можно назвать сексом. Естественно, это секс на тонком плане, потому что у нас существует грубый план, то есть план нашего тела, телесный, и существует тонкий план. Это тонкий план, это план наших мыслей, чувств, нашего ума, то есть вот такой тонкий план. Естественно, базовое занятие это идет на грубом плане, это все знают, но существует семь тонких планов. И вот давайте его, вот эти планы разберем. Первый план, первое действие это думать о женщинах, то есть когда мужчина, точно так же и женщина, если женщина думает о мужчинах в каком-то сексуальном контексте, можно сказать, что на тонком плане... У этого человека происходит сексуальное взаимодействие с другим, на тонком плане. Это первый момент, очень интересный. Едем дальше. Следующий момент – это вести разговоры о сексе, разговаривать о сексе. Когда мы э, в кругу друзей, знакомых, да, в раскрепощены, и начинаем обсуждать какие-то э, сексуальные вопросы, обсуждать женщин, да, женщин мужчин, то есть, так или иначе, мы вовлечены в эту дискуссию, то, на, тонким, то на, тонком плане, на тонком плане мы также начинаем заниматься сексом. Тут еще маленькая ремарка, я хотела сказать, а почему важны эти тонкие планы? Почему ты мне сейчас вот можешь сказать, Антон, а зачем мне это понимать? Я понимаю, что вот, вот грубое, гру, гру, грубое трение, да, кожи, одной кожи, в а другую, вот есть секс, зачем мне понимать какие-то тонкие планы? А здесь идея заключается в том, что, понимая вот эти тонкие планы, ты сможешь эффективно противодействовать им, потому что эти тонкие планы, занимаясь сексом на, тонким, на тонком плане, ты не заметишь, как скатишься на грубый. Это произойдет очень быстро, очень быстро. И причем это произойдет настолько легко и естественно, что ты просто офигеешь. Поэтому осознавать вот эти семь ступеней тонкого секса... И заранее предвидеть, где они могут возникнуть, и не допускать этой ситуации как раз таки и убережет тебя от того, будешь, от того, что ты не сможешь проконтролировать свое сексуальное возделение и не совершать ошибок. То есть, вернемся к нашей теме, а то я как-то ушел в сторонку. Значит, говорить о сексе, это является уже само по себе занятием тонким сексом. Это второй момент Итак, едем дальше Третий момент Заигрывание и флирт с женщинами Тут, я думаю, все понятно То есть, когда мы встречаем симпатичную нам девушку да, Мы сразу ее видим Мы сразу понимаем, что она нам нравится У нас сразу же возникает к ней симпатия И говорить с ней с такими как бы с нотками заигрывания Это тоже будет считаться занятием сексом Опять же, на тонком плане и чем он опасен, этот план? То, что если ты будешь заигрывать с женщиной на тонком плане, просто говорить с ней какие отлива, да, вот как-то вот э, пытаться проявить себя с мужской стороны, то ты не заметишь, как ты можешь легко скатиться на грубый план. Поэтому третий пункт является заигрывание и флирт с женщинами. Итак, едем дальше. Четвертый пункт — это слушать женщин с вожделением, с мыслями сексуального характера насчет них. Чем отличия? Третьего, четвертого. Третий пункт это когда мы говорим, это когда я говорю женщиной, мне женщина понравилась, и я ей что-то говорю. Это одно. Но еще более грубое, еще более, как говорится, и вот этот, на, на тонком плане, это занятие секса, еще более грубое на этом тонком плане, это когда я начинаю слушать женщину с вожделением. Ну и для женщины то же самое, слушать мужчину. То есть когда... Одно дело, когда я что-то говорю, и я пытаюсь хорохориться, да, там вот показать себя, какой я хороший. То есть мой ум, мои чувства возбуждаются одним образом, но когда я начинаю слушать женщину... Имеется в виду понравившуюся мне женщину с вожделением То мой ум и чувства, они возбуждаются еще сильнее И поэтому, когда я с вожделением, да, вот с каким-то сексуальным желанием Слушаю женщину, вот в этот момент я занимаюсь с ней тонким сексом И это еще более грубый пункт, чем предыдущий Итак, поехали дальше Пятый пункт Разговаривать с женщинами наедине Это включает в себя третий и четвертый то есть, когда я говорю, что это женщина и слушаю ее с вожделением, когда все это происходит вместе, и мы еще наедине, вот это пятый пункт, он еще более, более возбуждающий, более вовлекающий в себя ум и чувства. То есть, когда мы говорим на какие-то сокровенные темы, на какие-то интимные темы да, с женщиной, которая нам нравится наедине, фактически это тоже является тонким занятием сексом. Да, может быть, до постели еще не дойдет, но когда вы вдвоем наедине сокровенно о чем-то разговариваете с женщиной, которая тебе нравится, можно с уверенностью сказать, что вы с ней занимаетесь тонким сексом. Итак, едем дальше. Шестой пункт означает принять решение о вступлении в сексуальные взаимоотношения. То есть, когда у нас появляется желание, появляется намерение, и мы строим некий план, то вот этот план — по вступлению в сексуальные взаимоотношения, можно уже сказать, что мы занимаемся сексом на тонком плане. Банальный пример: когда ты э, заканчиваешь на работу, едешь домой и начинаешь думать: вот я сейчас приду домой, Дальше, нет, точнее, даже не так. Ты, у тебя появляется желание заняться сексом, потом у тебя появляется намерение это сделать то есть, как бы такую вот решимость, да, я хочу это сделать. Потом ты начинаешь строить план, то есть я сейчас приду домой придумаю душ, покушаю, мы ляжем с женой в кроватку, посмотрим телевизор, а потом с ней займемся сексом, то вот этот план, что по занятию сексом, это уже является фактически занятие сексом на тонком плане. Итак, седьмой пункт заключается в том, чтобы предпринимать усилия для того, чтобы осуществилось твое сексуальное желание. То есть, если ты а, покупаешь цветы, да? ты снимаешь там номер для девушку и приглашаешь то есть ты так или иначе начинаешь прилагать какие-то усилия то есть сам факт того что ты начинаешь прилагать усилия к осуществлению от этого грубого секса да можно уже сказать что фактически в этот момент ты с этим человеком уже занимаешься тонким сексом да этот человек может быть сейчас на другом конце города, у тебя свои дела вот так или иначе ты Запланировал это, у тебя ты накидал план То есть ты уже стал с ним заниматься И если мы спускаемся на ступеньку ниже То ты начинаешь превращать этот план в жизнь Ты там покупаешь презервативы, покупаешь цветы, бутылку шампанского да, Если ты пьешь, например Бронируешь номер Или там вот с своей супругой да, Какие-то вот все вот эти действия хочешь осуществить То есть непосредственно, когда ты начинаешь действовать в этом направлении То есть само вот это действие оно уже является сексом Итак, вот эти семь действий они а, в а, разных мировых религиях а, называются занятием сексом на тонком плане и только последнее уже восьмое действие это непосредственно сам физический половой контакт фух вот собственно говоря что я хотел сказать а, лично мне эта информация была очень интересной я узнал, что оказывается то, что а, вот я делаю, это уже можно на на назвать сексом, да, И с какой-то точки зрения, если ты делаешь вот до седьмого пункта, да, до седьмого пункта например, с каким-то другим человеком, например, у тебя есть жена, а ты просто разговариваешь с другими женщинами, думаешь о женщинах, да, ты разговариваешь с женщинами наедине, ты, может быть, даже строишь какие-то планы по поводу, э, как было бы неплохо, или фантазии, как было бы неплохо с ней заняться сексом, имея свою жену, то фактически именно не с точки зрения закона нашего, да, светского, а с точки зрения э, религиозной этики и религиозной морали, уже можно сказать, что ты занимаешься прелюбодеянием, ты уже изменяешь своей супруге. Для меня это была новая информация, я прям, прям проникся ей, проникся, сделал соответствующие выводы, ну а какие выводы сделаете вы, мне, например, очень интересно узнать, поэтому, пожалуйста, напишите в комментариях, поставьте лайк, подпишитесь на канал, ну и, собственно говоря, до скорых встреч, увидимся на следующем занятии, которое будет не менее интересно, чем это.